Черин. Это видео спонтанно, потому что я об этом узнала на Ютубе, чисто случайно ладила по Ютубу и узнала об этом. Но перед этим, как ты на это посмотришь, поставь лайк, подпишись на канал, потому что нас смотрят больше без подписки, чем с подпиской. Поэтому, ну подпишись, ну грех не подписаться на такой канал-то. Ну и, собственно, все, и мы начинаем. Итак, я, короче, узнала, что на этой локации. Короче, если подойти сюда. Здесь зимняя усадьба. Я про нее не знала, блин. Поэтому мы заходим туда. Вот. Если честно, это видео что будет, если, собственно, перейти на сторону этого злодея? Я об этом вообще. На Ютубе узнала, поэтому вот. И что? И это видео будет называться? Что будет, если перейти к этому злодею? <свист> так. Ну давайте что ли подойдем. Так, я подошла. Вот. Так. Тьфу. <свист> если если это не дрон Санта Клауса? Кажется, этот болван поручил тебе собирать часть игрушек. Это так в духе Клауса всегда перекладывает на других тяжелую работу. Ты не задумался, почему пропали эльфы? Вообще нет. В этом мире дети не заслуживают веселья. Они все, не, они все непослушные, без исключений. Знаешь... Ты мог бы отдать эти части игрушек которые ты которые собираешь мне у меня найдется уникальное вознаграждение слушай крампус какой-то господи без этих частей дети не получат подарки которые они так ждали ты конечно понимаешь это радиан не слушай этого укала-клона. Выбери помочь и отказаться Клаусу. Отказаться, помогать, а? оставаться верным Клаусу. Отказаться от, а? Короче, выбор достаточно сложный, потому что и с другой стороны хочется побыть, и сытой хочется побыть. По я вообще за добро, типа давайте жить дружно, поэтому отказаться, помогать этому дебилу и быть верным Клаусу. Ох, слава богу, Радиан, Он хитрый парень, но я знал, что могу на тебя рассчитывать. Вот, возьми. Типа допол дополнительный этим. Ам, то есть мне его магазин будет недоступен. Блин, а это что такое? То есть мне его магазин будет недоступен. Ну, то есть как бы там было еще... Вот. И... Ага, ты вернулся, да? Одного казалось недостаточно. Дай мне эти части игрушек, и я тебя скоро прощу. Пусть идет в жопу. Нет. Знаешь, ты мог отдать мне эти части игрушек, которые собираешь мне? У меня найдется уникальное вознаграждение. Ну и как бы все, нет, он дебил, он выглядит как-то по-дебильному. Вообще. То есть, он выглядит реально по-дебильному. Прям вот просто. А Клаус, он хороший, он добрый. Вот. Так, ну собственно все это было, что будет, если не перейти к этому... Дебилу а на другом аккаунте я вам покажу, что будет, если перейти к этому дебилу. Так, ради этого я приду и, и испорчу Рождество, да. Что будет, если перейти? При вас, прям специально отказаться от санта клауса хихихи -хи -хи. такой товарищ мне был и нужен слышишь клаус У меня теперь есть свой помощник посмотри что у меня есть и не все, все части игрушек которые ты найдешь дети никогда не забудут имя крампус какой-то ну-ка что у него есть в магазине во-первых, у него есть какой-то костюм. И не спрашивайте, почему я на аккаунте мужика. Это мой второй аккаунт. как бы вот. Поэтому вот, и сейчас мы возвращаемся на эту ярмарку к Клаусу, потому что я не собирала еще игрушки. Если честно, мне жалко своего выбора, потому что... Ну как жалко, я... Выбрала, получается, ради видео, не того, кого надо было. Просто я отдала ему часть игрушек, и он испортит Рождество. То есть, это только из-за одного из моего решения. Да и, наверное, много кто выбрал не Клауса. Мне, если, если честно, маленько обидно. Но не сделаешь ради вас, моих любимых подписчиков. Ну-ка, Клаус... При том, что магазин Клауса нам будет доступен. Ой. Так это не то. Ну что, пишешь, что нет? Посмотрим, чем ты можешь помочь. Угу. То есть он никак не отреагировал. Типа, ах ты предатель. Пошел в жопу там вот это все делом. То есть вот. Если честно... Реакция Санта Клауса безгранична. То есть, он ничего не сказал по поводу там. Да что ты? Ты хочешь, чтобы испортили Рождество? Ты что, совсем что ли, дебил? Вот это вот, наподобие этого. Я бы хотел, чтобы он так на самом деле сказал. Но я так не буду на основном аккаунте. Я, конечно же, зато за Санта Клауса. Мне как бы не жалко. Вот замечательная путешественник вот так вот так еще все еще праздничный помощник так ну и все собственно это реакция клауса была как бы вот ну собственно так надеюсь вам это видео понравилось и я реально очень старалась, и над своим выбором я, конечно же, подумала и решила снять видео. Сразу говорю, идея не моя, но я решила ее тоже снять, почему бы и нет. Собственно, вот так вот это все дело и закончилось. Ну, собственно, все. Подписывайся на канал, поставь лайк. А если не поставишь лайк, меня нафиг выбрось из этих саней с оленями непонятными. Короче... Всем удачи и пока! пока.